Здравствуйте! Сегодня буду укорененные черенки высаживать в землю. Итак, приступаем. Смотрим черенки. Вот эти черенки у меня были посажены прямо в перлите. Здесь баночки вода, здесь дырочки. И сюда воду я не лил. Непосредственно вода наливалась в широкую посуду. А сам перлит, как влагопоглощающий, он брал воды сколько ему необходимо. Теперь мы посмотрим. Какие корешки образовались после этого с момента высадки сюда прошло 20 дней, около 20 дней. Итак, приступаем к рассмотрению. Вот смотрим. Это Сашенька сорт. Видим корешки, как хорошо образовались за 20 дней. С под парафина почка верхняя пробилась, нижняя, хоть не в парафине, но она еще не вышел наружу. Она еще спит, можно сказать. Теперь будем делать высадку этого черенка в такой стаканчик 0,5 литра. Здесь я насыпал земли. Земля это у меня домашняя и лесная здесь и перемешана с опилками. Опилки были пропарены. Крупные опилки. Мелкие нежелательно брать, потому что они спрессуются. Надо только крупные или строжечку мелкую. И ставим сюда в стаканчик. Берем землю. Заранее приготовленную. Эту землю в стаканчик я ее заблаговременно пролил. Ставлю этот корешок сюда. И засыпаю землей. Землей засыпаю не доверху. Для чего сейчас мы увидим, с какой целью я доверху не засыпаю землю. Вот так я засыпал землей. Вот как мы видим. Вот это сухая земля, как видно. Это влажная. Теперь мы ее проливаем водой. Вода дождевая у меня. Это сотень набрата. Проливаем. Вода это хорошо пропитывается сквозь пешаную смесь. Она хорошо пропитывается. Вот, как видим, пропиталась. Лишняя она выйдет через дырочки, которые сделаны в данной баночке. Вот покажу, какие дырочки. Вот у меня здесь дырочки в баночке. Лучше их прокалывать шилом горячим, прожигать, можно сказать, прожигать отсюда с наружной стороны брать. Все, пропиталась. И теперь на поверхность этой пропитанной Земле мы сыпем сухую. Для чего? Чтобы она не так быстро испарялась. Она будет медленно испаряться, потому что сухая земля будет на определенный период времени защищать от быстрого испарения влаги, которая есть здесь в данной баночке. Вот так вот засыпал я. И вот мы видим наглядно, что за это получилось. Теперь буду я поливать вот это не ранее, как через 10 дней. Раньше не советую, потому что здесь земли достаточно. Да и нам будет видно по цвету. Вот так высадку мы производим. Сейчас приступаем к следующему корешку. Смотрим, что это корешок. Это перлите. Вот как видим, какие крупные. Очень хорошие корешки. Это черенок плевен белый. И вот мы видим, как перлите хорошо эти черенки дают корни. Тоже с верхней почки пошел. Нижняя почка еще не проснулась. А верхняя, хоть из-за парафинина, она проснулась. И так же само берем. Засыпаем, как и предыдущий корешочек. Тоже в землю ставлю. В стаканчик этот поставлю. Сейчас уберу, так чтобы было наглядно видно. Вот в стаканчик ставлю. тоже Земля мне здесь уже пропитана водой дождевой ставлю сюда, засыпаю земелькой, которую приготовил заблаговременно. Земля это у меня сделана с опилками, крупные опилки или крупная стружка, и проливаем хорошенько водой. Вода как пропитается, потом сверху засыпаем сухой землей, чтобы влага не так испарялась. И так продолжаем все этичинки высаживать. Все, вода быстро, как мы видим, пропиталась, лишняя вода Уйдет через дырочки, которые там есть. А сверху засыпаем сухой, просто земелька чуть-чуть, чтобы не так влага уходила оттуда. Итак, продолжаем высаживать все оставшиеся укорененные виноградные черенки в стаканчики или в другие емкости. Надеюсь, это видео может кому будет полезным. С вами был канал Делаем Сами. Кто желает получать известия о добавленных мною новых полезных видео, то подписываемся на мой канал.